Всем привет, друзья, вы на канале Mazer, а это обзор на новый OnePlus 10 Edge. В особенности это отпечаток пальца прямо в экране, 50-мегапиксельная камера, ну и быстрая зарядка на 160 Вт. А остальное вы увидите в этом обзоре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы погнали! Погнать сразу распаковывать И, кстати, да Вот такой вот переходничок кладет китаец К Oneplus самому Давайте сразу распакуем ее Посмотрим, что здесь мы имеем Блин, Мне так нравится коробка в красном стиле Прям То, что они такие длинные Прям обалдеть Вот именно стиль такой Поддерживает Oneplus И это Так вот. И компания Realme. ну в принципе это все компании BBK, наклеечки, само собой, вот такие, так, это, ага, это инструкция, сразу скажу то, что слот, кстати, прорезиненный, у слота по сим-карту, так, сам телефон, он у меня уже настроен, включен полностью, полностью функционирует, Поэтому, ну, просто запаковал, чтобы показать, как выглядит вообще сама комплектация, и что туда кладут. Так, поднимаем саму подставку под телефон и здесь видим чехольчик. Чехольчик, кстати, на официальном сайте, вот такой вот силиконовый, с что-то типа под карбон внутри сделан. на официальном сайте стоит около 3000 рублей. Да, я сам офигел, когда увидел, сколько он стоит. Ну, вот такой вот телефон, то есть ничего необычного. Да, вот, как я уже говорил, форма мне понравилась, очень уж больно, ну, такой плоский дизайн, прям необычный для OnePlus, обычно у них у всех они закругленные были. Ну, я думаю, вы видели, объяснять не надо, каждый видел э, такой дизайн, а вот это, это что-то необычное. Э, кабель красный тоже в стиле OnePlus, ну, в принципе, неплохо, Type-C на Type-C, прям шикарно, я только за. То, чтобы везде был Type-C Единственное, что может быть проблемы с перекидыванием файлов Если вы таким занимаетесь, то не у каждого компьютера есть Type-C Но у меня в видеокарте, по крайней мере, есть разъем Type-C И вот такой вот блочок на, на, -на, -на, на 160 Вт В принципе, но заряжается он, кстати, по 150 Вт Не знаю, почему они так написали 160 Вт Может какой-то маркетинговый ход со стороны но это пока что остается загадкой, зачем они так сделали. Ну, в принципе, вот такой вот комплектик. То есть, довольно-таки все красиво упаковано. Единственное, что меня э, разочаровало в этом смартфоне, это то, что коробка помятая. Вот такой получается у нас монстр. Если мы подсоединим сюда еще переходник для нашей 160-ваттной зарядки, довольно-таки неплохой булочок получается таким и припить можно прям ну реально но зато тайп на тайп довольно таки классно смартфон заряжается за за 18 минут ну, если быть немного точнее, то от 20% за 5 минут телефон зарядился на 56%, за 10 минут до 75% и до 100% смартфон зарядился за 17 минут. Сам же аккумулятор двухэлементный с емкостью 2250 мАч каждый. Типовая емкость аккумулятора 4500. Данный аппарат имеет один порт USB Type-C версии 2.0, к сожалению. Слот по 2 нано-сим-карты, слот, кстати, прорезиненный. Вставить карту microSD, к сожалению, нельзя. Также тут можно увидеть два стереодинамика и два микрофона а режим Dolby Atmos не поддерживается, тоже к сожалению. Диагональ экрана 6,7 дюймов, соотношение сторон 20 на 9, плотность пикселя 394 ppi, тип экрана 2,5D скругленный OLED со стеклом Corning Gorilla Glass 5. Частота экрана 60 или 120 Гц, яркость экрана при ярком свете составляет 800 нит, 950 это максимум. Сканер отпечатка пальца работает быстро, так же как и разблокировка экрана по лицу. Из особенностей это полная поддержка NFC, Wi-Fi 6 поколения, Bluetooth 5.3, из навигации GLONASS, GPS Galileo Beidou, все это есть в смартфоне. Что же касается железа в данном аппарате, то тут стоит Dimensity 8100 Max, 8-ядерный процессор с частотой 2,85 ГГц, 4 ядра у него Cortex-A78 и другие 4 Cortex-A55. Видеоядро у него mali g 610 mc 6 оперативная память 8 ГБ LPDDR5, внутренняя память 128 ГБ UFC 3.1. Смартфон работает на Oxygen OS, последней версии на базе Android 12. В часовом стресс-тесте смартфон показал хорошие результаты. 324 гипса в среднем и в минимальном 280. Как по мне, это очень неплохо для данного процессора. В Antutu телефон набирает 679 тысяч попугаев, 161 тысяча в CPU, 275 тысяч в GPU и 117 тысяч по памяти. Что касается игр, то в игре Tower of Fantasy смартфон показал себя очень хорошо, игра шла плавно и только очень редко были видны какие-то подлагивания, но в целом результат очень сильно порадовал. А в Code Mobile вообще весь час игры был плавным, никаких подвисаний, сбрасываний частот не было, играть на данном смартфоне очень комфортно. Ничего не вылетает и сам телефон не нагревается так сильно, как другие. OnePlus явно что-то намудрили с охлаждением, либо это так сказывается оптимизация процессора под смартфоны Realme и OnePlus, что кстати говорит приставка Max в названии процессора. По камере у смартфона здесь стоит три модуля. Первый на 50 мегапикселей Sony IMX 766 с углом обзора 84,4 градуса с оптической стабилизацией. Далее у нас идет широкоугольная камера на 8 мегапикселей с сенсором IMX355 и углом обзора в 119,7 градуса. Макрокамера 2 мегапикселя, сенсор GC02M1 с углом обзора в 88,8 градуса и минимальным фокусным расстоянием в 1,77 мм. Оптического зума здесь нет, но есть поддержка десятикратного цифрового. Запись видео смартфон поддерживает в 4К 30 fps максимум, про стабилизацию в таком формате записи я вообще молчу. Стабилизация видео появляется при записи видео от 1080p 60 fps и она справляется очень хорошо. Также есть способность записывать слоу-мо видео в 1080p 240 fps. По фронтальной камере здесь стоит модуль S5K3P9 на 16 мегапикселей, максимальная запись видео 1080p 30 fps та же самая локация запись видео 4 к, 30 fps 60 не поддерживает стабилизации тоже не имеем ну и запись звука все также направленного микрофона нет ну, в принципе с фокусировкой он справляется неплохо давайте проверим зум Идем, идем, идем, идем, идем. Все, 10. Х. Теперь назад. Идем, идем, идем, идем. 5. 1. Все. Ну и в принципе деталь он сохраняет. Не знаю, как будет это выглядеть на компьютере. Но на телефоне выглядит хорошо. Ну как в принципе на всех, наверное, телефонах. Фокус нормально отрабатывается. Очень неплохо справляется камера. А что же касается фотовозможностей данного смартфона, то тут как-то непонятно. В одном и том же месте смартфон умудряется фотографировать по-разному. Иногда фотографии получаются прям мое почтение, а иногда смотришь на это и думаешь, то ли ПО недоработано или реально камера слабая. Но потом вспоминаешь, что здесь стоит довольно-таки хороший модуль от Sony IMX 766 и начинаешь склоняться больше к тому, что скорее это разработчики не допилили софт до конца. По итогу мы имеем довольно-таки хороший смартфон от OnePlus, я бы даже сказал с игровым процессором. Более-менее хорошие камеры и самое главное это их плавная, не лагающая оболочка Oxygen OS. Да, здесь не присутствует их фирменного переключателя режимов звука, но для меня, который впервые познакомился с OnePlus, это как-то не критично. Покупать или нет данный смартфон, это как всегда выбор за вами. От себя хочу добавить, что на мой взгляд стоит. Если вот прям ищите смартфон за 22-24 тысячи рублей, то да, эту модель я рекомендую к покупке.